Поздравляю с победой. Слушай, Белшина получается какая-то твоя команда. В прошлом домашнем матче ты отметился дублем, в этом сезоне ты им забивал. И вот, пожалуйста, еще один гол. Ну, хорошо, что забиваю. Без разницы, как бы забивать, получается, Белшине. Ну, главное, без разницы, кто забил, главное, что выиграли. Могли, еще пару моментов забивать. Очень тяжелая была игра, сами видели. Долшина первый тайм особо ничего не дала создать. Нам еще и забили тоже из немногочисленных моментов своих. Так что, считаю, победили заслуженно. Сейчас конец сезона никак нельзя было терять очки. С какой узоновкой выходил на поле? Ну, выходил на поле нагнетать. Станиславич сказал просить в зоны между центральным защитником и крайним, потому что там были зоны. И вышел туда, предлагал. Пацаны снабжали мячами, и были моменты. Вообще, в целом, сегодня Белшина удивила, наверное, потому что, ну, совсем непросто было, особенно первый тайм. Ну, конечно, еще и пацаны вышли после карантина, сидели по две недели дома, не тренировались, сейчас только вот неделю, получается, вышли. Понятно было, что будут не, не, не в хорошей физической форме, но пацаны выдержали, я не видел, чтобы у кого-то из большинства сводило ноги, тем более по такому тяжелому полю, но очень мягкое поле, так что пацаны выдержали, им респект за это. Опять-таки у тебя такая длительная пауза случилась между прошлым голом и вот этим голом. Насколько тяжело было психологически переживать вот эти вот эпизоды? Ну, я не, не скажу, что особо переживал, потому что... На этом не зацикливаюсь. Главное, что команда побеждала. Скажу, что больше переживал за то, что была безвыгрышная серия. Серия из поражений. там Три матча подряд и Лигу проиграли, и Кубок, и чемпионат потом. Так что больше за это переживал. А кто забивает, без разницы. Пускай даже ворота. Главное, чтобы побеждали. Но четыре матча побед подряд – это здорово. Так и держать. Надеюсь. С победой! Игорь, Что? поздравляем, с днем рождения, спасибо. поздравляем с победой, сегодня спасибо. все сложилось, наверное, как нельзя лучше, если бы еще не такая, наверное, нервная стартовая волна, которая нас накрыла, правильно? Согласен, спасибо большое, ну мы заманили, соперника дали почувствовать уверенность в себе. Это был наш план на игру то есть слегка интригу закрутили в начале да конечно но это футбол это всегда тут бывает ну, соперник когда атакует всегда получает вознаграждение свои усилия опять таки сегодня удивили твои стартовые позиции на поле как сам себя чувствовал нормально главное было созидать я люблю это делать как бы, знаешь да. поэтому было интересно сыграть в этой позиции, видишь, как получилось удачно, я доволен. Но сегодня на поле ты выглядел очень активно, откуда столько сил? Брат, знаешь, годы Брат, знаешь, секрет успеха, работа и только работа. С победой! Ты снова выходишь в атаке, снова забиваешь гол, может быть, вот он секрет успеха, как ты считаешь? Наверное, не стоит уже на этом акцент такой сделать, потому что, ну, я забил гол, да, но ну, забил гол, когда взорвался, наверное, uh, с позицию, которую раньше играл, как бы, еще в центре поля. Uh, поэтому у нас сегодня еще, еще такой, не самый такой еще, такой под ним забил. Поэтому, ну, вся, вся линия атаки старается забивать, и, и наверное, тут... Стоит делать акцент на том, есть ли моменты. Когда есть моменты, мы забиваем голы. Когда больше моментов, конечно, понятное дело, что больше шансов забить, забить не один гол. Поэтому мы имели сегодня моменты еще забывать. но хорошо, что эти головы поцеланы для победы сегодня. Как были дела с настроем? Выходили полностью сконцентрированы, либо все-таки, как ты считаешь, может быть, было где-то маленькая расслабленность, учитывая то, что Большина очень много пропустила и, по сути, только на этой неделе не начали тренироваться? Ну, украинский штаб очень сделал акцент на этом, чтобы никакой недооценки не было и с первой секунды мы играли ну, на, на 100%. Поэтому я, я, наверное, не могу сказать, что была какая-то там недооценка или расслабленность. А, просто вот ну, этот это стандарт, в любом случае, как, как бы ты а, не атаковал, и сколько моментов у а, команд соперников не было твоих ворот, в любом случае какой-то стандарт всегда несет опасность. И вот они забились стандарта, конечно, после этого еще тяжело, но, но нам, наверное, как помогло все, что мы первым таймом отыгрались, и все-таки этот гол ну, наверное, так, ну, облегчил задачу, потому что выходили на второй тайм а с одной целью победить, и хорошо, что так получилось. Пока у нас все более чем замечательно, победная серия продолжается, сейчас есть небольшая пауза. Это еще дополнительное время, чтобы как-то больше сыграться и, опять-таки, подлечить больных там, например, с травмами разобраться. Ну, да, да, э -э такие есть, и такой, наверное, плавотборный цикл провести, это, наверное, такой последний будет объемный цикл, перед перезавершающийся завершающейся частью сезона, да, там останется у нас только три игры. И, конечно, вот, наверное, сейчас вот неделя-две будут такие определяющие слова физической готовности на остаток сезона, и психологической, я думаю, все-таки с победой уходить на такую паузу намного легче, поэтому с этим проблем не должно возникнуть. И заключительный вопрос, самый главный, как Игоря поздравили в раздевалке уже после матча? Игорь сегодня сам себя поздравил, забил гол, победили. Вот это, наверное, был самый большой праздник. А Игорь как нас поздравил, Он вас поздравит. Я надеюсь, что он нас еще поздравит, да. Поэтому будем от него теперь ждать. Спасибо, с победы. Спасибо. Давай.